Привет! Зима еще не ушла, а мы занимаемся самым вкусным, самым любимым, самым простым блюдом макароны, или спагетти, или равиоли, и так далее. И... Да. И, как всегда в эфире, Замечательный бессмертный, бессмертный шеф-повар <с> Павел <с Боев И его труженик, ассистент, можно сказать, матрос сегодня Роман Анатольевич Буняков Привет! Готовим пасту, работаем с многофункциональной сковородой Apache Chef Line. Запоминайте эту красивую фразу Многофункциональная сковорода Apache Chef Line у нас Паш, готовим пасту или макароны? А, пасту, пасту, только пасту Пасту или макароны? Потому что макароны это сорт пасты, макарони это сорт пасты Вид паста, паста, паста, паста. Ну, хорошо. Карбонар. Карбонар. Мое любимая любимая Да, да, да. Ну что, начинаем? Макарошки, прошу прощения, будущее карбонара, спагетти, готовы? Прошу. Спасибо большое. Не хватает соуса, не хватает бекончика. Все уже готово. Все уже готово. Собственно говоря, есть у меня идет постоянный процесс приготовления макарон, то есть я превратил нашу замечательную многофункциональную сковороду в пастоварку, пастомейкер, что мне для этого нужно? Что-то в аксессуары в комплект входит? Да, вот такие корзинки для пасты. Ну покажи, покажи, покажи. три штучки, три штучки. Влезает в нашу макаронную Корзинки для фритюра. Супер. И есть корзинки еще для пароварки. Теперь ты подержи. Спасибо. У меня вопрос. Смотри, вот эта корзина на большую порцию э, спагетти, или или макарон. Я же могу заказать половинки, да. правильно? Да. То есть, это просто будет дополнительная да. опция. Да. Супер. Ребзе. вы должны понимать, да, что, конечно же, учесть все нюансы сложно. Просто оставляйте свои заявки при заказе, и мы будем признательны. А если вы захотите... Мы напишем об этом больше, если вы оставите внизу в меню заявки на аксессуары, чтобы мы понимали, о чем больше рассказать. А то мы вам все про корзины да про корзины, а вот про аксессуары все никак не рассказываем. По-моему, все удалось у нас, как обычно. Паш, было очень здорово, спасибо большое. Вообще, на самом деле, я хочу предаться, как это... Чревоугодию. и напасть на прекрасные спагетти... Что нужно нашим зрителям, может быть, что-то большее пожелать, сказать? Готовьте спагетти чаще в ресторане. И вообще... будете такими же красивыми, как мы. Роман Бунюков. Я и придумал. Павел... Я... И бессмертный Павел Буев. Я, Я придумал. Да, что? Ребят, если у вас итальянский ресторан, в котором вы хотите учесть все нюансы ваших гостей, многофункциональная сковорода Патча Флайнер подходит для того, чтобы работать в итальянской кухне или вообще в любых южных кухнях. Да, да? в любых кухнях. Ну, в любых кухнях. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Как вы поняли, с помощью многофункциональной сковороды Apache Chef Line можно готовить блюда разной кухни. Сегодня это блюдо итальянской кухни, но готовить-то можно любые на варке. Ну, супер. Поэтому, где бы вы ни были, чтобы у вас не было бы, ребята, вам просто на вашей кухне нужна эта машина для того, чтобы решать свои вопросы и становиться таким же профессиональным шеф-поваром, как Павел Боев. Смотрите нас и ищите нас в социальных сетях. Ищите наши ролики с Павлом и с Романом о кухне, об Apache Offline и о Apache Lab. Не забывайте лайкать.